Здравствуйте, Сергей, Италия. Я хочу сказать, что в Европе тоже уже давно поняли, бороться с клещом химии уже невозможно. И, скажем так, в этом году было запущено 300 линий в этом сезоне 300 линий, которые резистентные к воро, так называемые VSH. на и... было задействовано 152, 152 пчеловода, я перевожу, извиняюсь, и было задействовано 183 места на территории италии это чтобы вы понимали это 6197 семей и вот скажем так, так также пытаются вывести к этой линии породы которые сами э, будут э, решать проблемы с клещом вот а за себя скажу когда я спускаю пчел с, с альпийский гор и развожу их на стационар, то вот часть пасеки оставляю в горах, а часть пасеки я опускаю на равнину. И конечная обработка против клеща указывает, что на равнине клеща в три раза больше, чем в горах, в лесу. То есть я это связываю с количеством пасеки, пчеловодов и пчелосемей, которые окружают мою пасеку. То есть это может быть, скажем так, ошибочные данные при подсчете клеща, то есть это, это тоже могу сказать, что у меня, скажем так, пасека, которая находится в горах имеет меньше, меньше клеща, потому что она VSH, то есть резистентная против клеща. То есть я хочу указать, что позиция очень много, очень много, скажем так, меняет показания при посчете клеща, которая имеет семья. Сергей, вопрос у меня. Скажите, пожалуйста, вот ты... Такие обширные эксперименты ведутся по выявлению пород резистентных клещу. А по, чем, по каким способностям определяется эта резистентность? Вот как она, в чем выражается? Меньше матки откладывают яиц, меньший расплодный период. Или, или что, что за основу берется, что хотят выяснить и выявить в вот этих экспериментах? Какой, где изюминка вот у пчел в поведении э, маток, в поведении самих взрослых особей, на что делается акцент в определении, вот в монитор какой? Что может быть их. Вот стержнем вот такой от резистентности, над чем работают исследователи. Значит, просто взяли 300 линий, так званых, которые резистентные, противовороя, и их разместили по территории Италии. То есть 183 позиции было, скажем так, и просто смотрят, как они... Скажем так, в сравнении с другими пчелами, как они себя ведут. То есть это очень большое количество, 6 тысяч семей. 6197 семей. То есть они просто сравнивают, как они себя ведут. Вот эти линии пчел, так званые, которые они выведены, и говорится, что они резистентные. То есть и вот в этом году сделали очень большой эксперимент и вот сравнивали на фоне других пчел. Вот примерно так. Владимир Егорович, я долго наблюдаю за Сергеем Гобко, который живет на, значит, в Приморье, Западная Сибирь. Он занимается, у него 500 плюс на Ютубе, я за ним давно уже наблюдаю, 500 это плюс называется, и он занимается дальневосточной пчелой. Ну, как он говорит, мы ее просто сами по себе называем Дальневосточная пчела. Он профессиональный пчеловод 40 лет занимается пчелами. И он говорит: и каждый год мы закупаем 20-30 семей по всем округам здесь, значит, других пчел и ведем каждый, каждую весну, значит, отбираем пчел себе, смотрим. На сколько после зимы осталось мёда, значит, сколько было подмора, и как матки сеют, чтобы хорошо сеяли. На мед он особенно внимания не уделяет. Вот так мы, говорит, себе выбираем дальневосточную пчелу. Спасибо. Ну, это, в принципе, и моя философия селекции. Я тоже на своей пасеке провожу любительскую селекцию – и отбор делаю, вернее, племенное ядро аборигенное. Выбираю как раз по таким показателям. Хорошая зимовка и склонность к болезням. Абсолютно не интересует меня медопродуктивность. Потому что медопродуктивность я сделаю количеством. Количеством сделаю. Пускай у меня две семьи сделает. Такое количество меда, как одна какая-то породистая, но неуверенно перезимуют, и я не буду знать, что такое проблема с болезнями. Ну, логика железная, почему бы и нет. Владимир Егорович, Владимир тамовская область. Вот у меня пчелы начинали зимовать совсем без утепления. Когда мороз по ночам увеличился до 10 градусов и больше, я положил сверху холстик на рамки, оставив проходы у задней стенки и у передней стенки по 3-4 сантиметра. Сегодня я заглянул в улье и увидел, что все стенки покрыты инеем. Может быть, их совсем убрать оттуда? Вы никогда не делаете все одинаково. Обязательно какое-то какое разнообразие вносите, если эксперименты вы проводите. Потому что только в этих наблюдениях придете к истине по вашей местности. Мне интересно было, вот когда морозы были до 10, вы холстик не ложили. А после того, как положили вы холстик, вы думаете, у вас в ульке стало теплее? Я не знаю, там стал теплее или холоднее, но после того, как положил холстик, стенки улей покрылись инием. Вот это меня уже напрягло. Как, как, как по мне, так кажется, что вот этот холстик, то, что вы положили, вы просто ухудшили, ухудшили воздухообмен в улике. А, но улик вы пчелам и теплее не сделали. Пчелы не, пчелы не обогревают же улик, они греют сам клуб и себя обогревают. Мне кажется, вы сделали только хуже. Ну это мое мнение, могу я могу ошибаться. Но то, что там появился иней, это тоже не так страшно. Влажность воздуха там все равно суха. Это там иней, а не вода, а, главное, чтобы потом, когда будет потепление, этот иней, чтобы растаял и чтобы он, он быстро оттуда вышел, влажность не, не поднял, чтобы... влажность в улике долго не держалась. Вот, вот в чем проблема. А так-то он иней как, -то, как, того, как таковой, он чем-то не мешает. Всего там воздух сухой вокруг клуба и в клубе тоже. Добрый день, пчеловоды. Это Игорь, Германия. Я бы хотел поделиться тоже информацией по поводу толерантных пчел. Здесь в Германии несколько лет назад привезли из Приморья маточек. Но сделали очень плохие выводы из этого и отставили разработку. В Германии существует так называемое общество по выращиванию толерантных пчел. Что они делают? Как и Виталий, я слышал, Сергей сказал, они раздают маточек многим пчелодам, более тысячи и больше. И основная критерия смотрят, какие выжили в течение трех лет, скажем, или другой какой-то период. И вот с этих маточек снова начинают э, размножать э, пчел дальше. Что же они установили? Ну, как мы уже слышали, э, установили, что имеются такие пчелы, э, те пчелы, которые э, дольше всего живут, они имеют э, так называемый грызнов. То есть э, в, в подморе снизу находили клещей, которые были погрызны. Это первое. Второе, так называемое зензитиве гигиена. Это означает, что пчелы имеют такую способность определить, в какой ячейке личинка заражена клещом, они ее вскрывают, вытаскивают или поедают, или просто бросают ее на пол. И еще одно установили, один механизм, так называемый рекапинг. Это означает, что пчелы просто открывают, по какой причине неизвестно, но они открывают ячейку. Открывают эту ячейку, а потом снова ее закрывают. К чему это приводит? Это приводит к тому, что матка задерживается с откладкой яиц до трех дней. Это означает, что... Она производит потомство, которое не вызревает в ячейке. Матка снова выходит из ячейки, заходит в другую ячейку, но с ней не выходят ее дочери. В этом имеется и особенность. Также они сделали один опыт с пчелами, завезли их на один из островов Хорватии более 140 семей. но ну, они просуществовали три года, на четвертый год осталась одна семья. Ну, и решили, что лучше делать в более массовом масштабе, то есть раздавать этих пчел пчеловодам. Вот, пока есть такие замечания. Шикарная информация, спасибо большое вам. Ну, созвучно с Грегом. Значит, тема гуляет по земному шару с этими экспериментами в поисках толерантных линий. Но будем надеяться, что как-то в биосфере будут приспосабливаться все живые существа. Потому что это и есть тот фактор естественного отбора. А может, загубленные человеком они были раньше. Я, кстати, в тему будет сказано, но не по, не по клещу, а по, по наземе нашли, столкнулись с одной дикой породой, не породой, вернее, а ну, с, дикой, с дикими пчелами, устойчивыми к наземе, к наземе апис. Определили, что фермент каталаза в ректальной железе имеет высокую антибактериальную э, такую способность. Потому что оказалось, что каталаза, фермент каталаза, расщепляющий перекись водорода, ну для того, чтобы пчелу не разорвало от вздутия за зиму. Она накапливает в кишечнике до 40 мг каловых масс. Существует природно, так эволюционно, фермент каталаза. Но определили, что кроме этого свойства расщеплять перекись водорода, этот фермент еще обладает и такими антибактериальными, анти антисептическими свойствами. Тормозит размножение наземы. И она прекрасна в природе. Эта пчела в диком виде существует без вмешательства человека. Может потому и существует. Так, слушаем дальше. Вот видите, какие информации серьезные сегодня по селекции. Николай Сумы у меня недавно, ну, может, год назад было из одним из селекционеров Гадерского института по поводу толерантности до клеща. Так вот, они мне говорили, что в общем, они этим не занимаются, а они разговаривали с другими людьми, которые занимаются этим. Так вот, такой результат их ошарашил. Они действительно не терпят клеща или сбрасывают. Ну, в общем, у них клеща практически нет. Но, заметили, что эти семьи очень упали в товарном меде. Вот, казалось бы, одно они приобрели, а другое упустили. Вот такая информация. Хорошо, хочу сказать может быть, две о... идеи да, а как мы уже тут э, говорим, э, люди <смех> чего-то не должны ожидать, что вот какая-то чудо-пчела, которая будет и мд таскать, и клеща грызть. Обычно эти вещи как бы взаимоисключаемы. По крайней мере, в какой-то степени, правда? А вот у меня сейчас, прям а, прямо сейчас сидит улей, а, с маткой которую я тестирую, она сидит на четырех рамочках, окей? Okay? И вс лето, я купил ее в июне вместе, она. У этой матки есть немножко в ней русская генетика, но она также какая-то из по местной линии. А я вот взял у этого товарища из Милоки. И я ему даже прокомментировал, это была не жалоба, это был, был комментарий, сказал, он спросил меня через месяц, говорит, ну как твоя матка? Я говорю, так себе, а что? А, семья слабенькая, и расплод для этой семьи а, плохого качества то есть вот нет такого хорошего плотного расхода, а он весь дырявый. И матка-то молодая, заметьте, да, она вот буквально этого года. А, и я говорю, нет ничего, это не важно. Я вот мне дочек вывел, а они там немножко получше как бы сидят. Ну в чем идея-то? А, я говорю, ты знаешь, говорю, а, ты не переживай, мне а, важно, чтобы они просто, во-первых, выжили, и во-вторых, Клеща было мало, понимаешь? А, а то, что вот расплод плохой, это один из индикаторов, когда а, эта, эта конкретно матка, а, пчела эта конкретно от этой матки, она, я думаю, агрессивно чистит расплод. Я взял матку и насыпал ей туда, например, нуклеус из другой семьи, такой, совершенно толерантной. они у меня уже сдохнут клеща. Без обработок. А, Насыпал там нуклеус молодой пчелы с этой маткой, и, и все, они жили а, с июня месяца. И химя толком даже не выросла. Но а, я провел, а, я считаю клеща, и очень сильно рекомендую научиться считать клеща, заклещенность. Так вот, я провел в конце сентября стандартную заклещенность по всем симулям. А некоторые были ужасны, я даже с ними не заморачивался, мне такие пчелы просто не нужны. Некоторые пчелы были хорошие. Так вот, данная конкретная семья без каких-либо обработок заклещенность этой семьи была где-то между 2-3% Это очень хорошая, низкая заклещенность без каких-либо обработок. Заметьте. Так вот, один из факторов был, что у этой семьи а, вот расплод был явно плохой. Почему? Потому что, я подозреваю, это было один из факторов. Они просто выгрызали заклещенных личинок. Какой итог? Семья слабая, она пошла в, семью, а, она пошла в, в, в, в зиму слабая. Но меня это устраивает, потому что я пытаюсь заниматься какой-то селекцией, понимаете, да? Я меда от них не ожидаю. Вот что я хотел сказать. Поэтому, а, это важно. Это важно и... Для тех, кто интересуется вопросом, я подчеркиваю, хорошо научиться почитать закищеванность в ваших семьях и на этой основе пытаться выводить ваших местных каких-то там более толерантных пчел, более толерантные линии, скажем так. То есть, если в семье явно мало клеща, каким-то непонятным образом, на это стоит обратить внимание. Может быть, держать, пытаться выращивать эту линию, понимаете? А русские это пчелы или не русские? везде на листах какие-то популяции начнут образовываться, если дать им шанс. Но если вы не следите за закрещенностью, как за фактором, а за, не, за этим нужно следить. Так же, как там, за медом кому-то нужно, или там качество расплода. Но низкий уровень э, закрещенности, каким-то непонятным, но натуральным путем, это фактор, за которым нужно следить и пытаться это культивировать вот, на вашей пасеке. Вот все, что, пожалуй, я хочу сказать. Так что, если еще будут вопросы, я послушаю, а потом потихонечку мне пора уже бежать Uh, утеплять пчел в зиме. Ну вот пока пауза. Грег, у меня вопрос к вам. Uh, каким способом вы подсчитываете закрещенность семьи? Поделитесь, может быть, что-то будет для нас новое? Uh, хорошо, да. Uh, ну, существует два стандартных способа подсчета. Uh, спиртовый, и сахарный. <связь> я, я не, и кроме того, там некоторые пытаются там, подсовывать пленочки под улей, там присматривать, но это, это ненадежно. Я бы не рекомендовал этим заниматься. Это просто показывает, что да, я у вас клеща очень много, или его мало, или после обработки насыпался. Но это не подсчет клеща. Я персонально пользуюсь сахарным методом почета клеща. Почему? <связь> Потому что пчелы не дохнут. А, хотя спиртовый, спиртовый способ а, почета веща более аккуратен. Но ну, пчелы сдохнут, понимаете? А, и там, и тут вы в обоих сахарном, а сахарный, это слово сахарная пудра. И спиртовый. А, в, при сахарном методе вы набираете примерно 300 пчел. 300 пчел это примерно стакан. Поэтому можно, не заморачиваясь, примерно взять стакан, а можно набросать по 300 пчел, взять меточку на стакане, например. Ну, у меня так и сделано. И, а, например, а, набирайте стакан пчелы. Молодой пчелы с расплодных рамок, потому что именно там наибольшая репрезентация клеща. Да? А, вываливайте эту в баночку с зарешученной крышкой, насыпайте сюда ложку сахарной пудры, хорошенько перемешивайте пчелу с сахарной пудрой и потом через эту зарешеченную крышечку, в свящете, короче говоря. Размер все-таки такого, что клещ и пудра вываливается в, на тарелку, а пчела остается в банке. Ну, это нужно поработать две-три минуты, так сказать, хорошенько, а на ютубе есть ссылки, даже русские обычные люди делают, но это в Америке стандартный способ. Um, ну и, так сказать, и потом у вас на, там на, на тарелочке, так сказать, высыпать сахар на кузо с перемешанным клещом, побрызгать в водички, чтобы сахар растворился, и клеща лучше видно. Когда эту смесь не растворить, клещ весь перемешан сахаре сахаре его плохо видно. Когда сахар растворился, клеща очень легко считать. Так вот, это сахарный способ. Сколько, пчела, сколько веща на 300 пчел, примерно. Это дает вам, так сказать, вы потом делите на 3, это ваш процент. Примерно так же работает спиртовый способ, когда вы набираете 300 пчел ориентировочно, вываливаете их в баночку со спиртом, пчелы быстро дохнут, клещ тоже быстро дохнет. А, потом нужно все это хреньку взболтать, взболтать, и клещ, доктор клещ осыпает с, с пчелы на, на дно баночки. А, опять же, а, стандартный способ в Америке, и на YouTube, я думаю, что есть а, куча ссылок, если вам нужно, мы потом, может быть, я подброшу ссылки Владимиру а, и повесим на Ютубе в комментариях можно это сделать, короче говоря, ну вот, то есть спиртовый подход более аккуратный, сахарный подход менее аккуратный, ну там, не знаю, плюс-минус 2-3%, понимаете, мне это не так критично. если вы делаете науку, там пишете статьи вам, наверное, спиртовый способ подойдет, мне пчел жалко, и мне просто нужно знать, если у меня 3%, ну там плюс-минус, я думаю, это хорошо, Потому что в плохих семьях бывает 20%. Это уже все. 10% это а, уже как бы на границе. Но вот 3-5% это нормально. 3-5% заклещенности все можно не обрабатывать. Особенно если пчелы добились каким-то чудесным образом, я это вижу своими глазами, а заклещенности на уровне 3-5% или лучше, это супер. Вот эту матку можно держать для дальнейшего, так сказать, отбора устойчивых. Вот, например, в этом сезоне у меня было 15 семей, а 3 уже, кажется, погибло. Ну, я там сбросил 2-3, они все равно погибли. Короче, было 4 или 5 низкозаклещеванных семей, а, причем, что самая лучшая как раз томатка, которую я купил, и ее дочери. А потом а, еще 200 семей тоже низкозаклещеванные, а это были какие-то дикие раи, я не понял, откуда они пришли, их поймал, я их просто держу и наблюдаю. Потом 3-4 семьи такие в районе 10-15%, это уже как бы э -э, могут выжить, могут, нет. И самые ужасные доходы, 20-25% заключенности, но ну, это как бы такая община мне вообще не нужна. То есть я их э -э, просто закрыл там, они сдохли, я мед забрал, и ладно. Это я мед таким образом собираю негодная пчела, отдохнет и мел мелче забирай. А хорошая пчела, так сказать, их даже не трогай. Ну, короче, вот. Я что описал? Я описал э, метод сахарный, так сказать, пересыпки и э, алкогольный метод. Вот это два основных стандартных способа, которые можно использовать. Э, вот пока все. Ставлю паузу. Да, Грек, спасибо огромное. Я хотел уточнить еще немножко по поводу этих методов. Если вы их проводите, как часто вы их проводите, и какой рост заключенности у вас был максимальный для пчел? Вот скажем так, одна семья у вас, допустим, прирост был а, в месяц там, 5% или 2%, или, там, или за 3 месяца было 5%, или а, одна семья был процентов, у нее было 2% заключенности, а через 2 месяца стало, например, 25%. Вот примеры этих можно приведите для понимания. Как, ну, максимальный, конечно, как, мозг, как, как быстро может быть кле клещ, клещ расти. Спасибо. А, ну, скажу, а, я тоже студент. Я вот всему этому учусь. Поэтому я не буду притворяться, что я эксперт. Я, по сути говоря, всему этому учусь. А, и... К необходимости подсчеток клеща я сам пришел недавно. Раньше я пытался это более, так сказать, топорным способом. Ну, сдохли, не сдохли. А те, что не сдохли, значит, хорошо Это неправильный подход. Потому что существует масса других факторов, почему вы сдохли, почему не сдохли, понимаете? А, поэтому я буквально пришел, а, и меня свои коллеги уже давно говорили, считать леча, и в этом году я решил это делать. Поэтому в этом году я привел всего лишь... А, одну а, сессию почета клеща, это было в конце сентября. Это все, больше не читал а, И почему? А, мне, в общем-то, не просто нужно знать для себя, а, из моих 15 семей, сколько, какие семьи, какой, какой статус вообще. Понимаете? А, потому что у меня есть линия, которую я, так сказать, от нее ожидаю запрещенность будет низкой. И она, в общем-то, подтвердила себя, что без каких-либо обработок запрещенность в конце сентября была низкой. А конец сентября – это самое критичное время. Если у вас в конце, в конце сентября клеща мало, то много его уже не будет. А если в конце сентября у вас клеща много, ну, значит, это себя не жилец. А что касается роста, а, трудно сказать, а, скажу так, клещ, если семью не обрабатывать в течение всего сезона, растет экспоненциально, то есть примерно в если у вас в мае, в июне будет 0,1-2 то у вас очень вероятно, что в августе, в сентябре будет 10 чисто без каких-либо посторонних факторов, вот. Особенно в условиях, если пчела совершенно не чешется и совершенно нетолерантна. Okay. Если пчела толерантна к какой-то степени, а устойчива к клещу, то если у вас в мае-юне в 1-2%, то пчела может своим путем задавить клеща, так что у вас в августе-сентябре будет, ну, может быть, 5-6%. И это уже хорошо. Первое. Во-вторых, не забываем, что существует фактор переноса клеща из семьи в семью, особенно в условиях, когда у вас пасека скучная. У меня персональная, у меня 7 точков, У меня 7 очков. И на 7 очках у меня 15 семей, представляете? То есть на каждой очке у меня буквально одна для семьи. Почему так? Потому что я не могу играть много пчел на заднем дворе, я в пригороде живу. Во-вторых чисто, потому что это как бы час эксперимента. А я хочу посмотреть, как пчелы реагируют на. Я, я, в общем, убрал фактор скученности, понимаете? Но, к сожалению, пчел вокруг я полно, и поэтому они все равно пчелы воруют друг у друга мед. Если у кого-то где-то семья рухнула в, в, в августе или в сентябре и она закрещенная, к сожалению, мои самые хорошие пчелы пойдут найдут эту семью, ограбят ее и питают себе волю всех вещей. И это проблема. А с этой проблемой очень трудно бороться, к сожалению, Влад. Ну, надеюсь, я немножко ответил на ваш вопрос. Я постарался. Да, интересный вопрос. Добрый вечер, Алексей Белорусской связи. Грей, можно у вас спросить? Вот мы Говорим, значит, толерантные пчелы, то есть вороустойчивые, да? Если признак этот существует, мы как бы говорим естественный отбор, да? Почему? Мы возьмем природу, человека, это тоже животное, просто он стоит вершине, а в мире происходит, скажем, неестественный отбор. Положим, если ласточки живут где-то у дороги и длительное время, то они поселяются под мостами, соответственно, их крылышки начинают укорачиваться. Это уже учеными учеными просчитано, то есть, чтобы ласточки были более Увер, увертывались от, от машин, от движения. Так, Если взять города, то те, тот же сокол, назову его ястреб, они понимают это, как горы принимают, и тоже уже селятся. Да? Возьмем тех же крыс. Крыс раньше оттавы они переносили, скажем, не переносили, а сейчас они переносят, желудочный тракт перестраивается, и они неестественным образом уже... Вот ваше, ваше видение именно, как вы считаете, это естественный и неестественный отбор. И второй момент, тогда если это неестественный отбор, то борьба просто именно с клещом, с клещом может э, помогать именно э, вот, применение, э, как же их, э, клет, назову условно, клеточ, то есть ограничение маточки, то есть вот ограничение маточки от работы, это же есть неестественное э, такое, такой э, пример, то есть э, вот, это естественно или неестественно что вот, я высказал своего, своего мнения. Но если не имеешь своего мнения, то это тогда как там, Свое мнение. я к чему? Что возможно, и не наоборот, а в ч... на с теми. сама научится. Есть способ э, бороться и, да, с клещами. Но ну, не заблуждение, а аниме, кто работают над этим, выводят пчел э, в и так далее. А ведь все же это э, присутствует природы. Скажите, пожалуйста, извиняюсь, что э, не умею формулировать э, кратко. Um. Связь была не очень хорошая, я половину как-то не расслышал почему-то. А... Хорошо, а... я немножко поговорю, как я вижу а, проблему а... из того, что я понял. Ну, короче говоря, о... натурально, отбор он всегда происходит. Верно? А как бы это дано. Проблема в том, что занимает очень много времени, то есть это реально занимает время, но не забываем, что в отличие от ласточек, ястребов, пчела, жизненный, пчел, жизненный цикл пчелы намного быстрее происходит, то есть в условиях насекомого пчелы, то есть какие-то факторы, которые влияют на ее поведение, принимают явную форму быстрее. Это раз. Во-вторых, не обязательно, материала много, и мы не можем тут вот как-то все это обсосать сейчас. Ну, в общем, происходит какая-то там, там много процессов. Вот процесс скажу, многофакторный опять же, многофакторный процесс, и... Я персонально не совсем готов так сидеть и ждать, когда будут какой-то там естественный какие-то будут естественные изменения. Я к тому времени уже, не знаю, сыграю в ящик, как говорится. Жизнь бесконечна, верно? А в то же время в Челе, в в челе уже заложены какие-то к нашему, нам везет, к счастью, Дальневосточная пчела, в дальневосточной пчеле, она на, находится в данных условиях уже лет сто. То есть первоначально дальневосточную пчелу завезли туда, там не было пчел медоносных. А, примерно 200 лет назад. А, и еще это первые задокументированные факты, я тут читал историю. А, и в советское время тоже завозили пчел на Дальний Восток. То есть там целая каша. Там каша как не, не, не, не хуже, чем в Соединенных Штатах Америки. У нас тут тоже каша. На Дальний Восток завезли среднерусскую, украинскую, итальянскую заметим тоже, а кавказскую. И мы сами не знаем, что там еще завезли, потому что никто не отчитывается каждый раз, когда они там пчел завозят. Но факт в том, что за эти 50-100-50 лет популяция дальневосточной пчелы уже подвергалась а, нашествию клеща. Они в какой-то момент стали взаимодействовать, жить вместе. Так вот, за эти 50-100 лет, а это короткое время, заметьте, а, произошел какой-то довольно быстрый отбор. И, и опять же, 50-100 лет назад никто не занимался обработкой пчел. Обработка пчел а, медикаментами, <laughs> это примерно последние 50 лет. Может быть, 60, и я не провел точно. До этого никто не занимался. Была какая-то зоотехнология, и ничего не было вообще. То есть, тела была сама по себе. И что-то, какие-то какие-то определенные навыки и какие-то определенные герметические, так сказать, ее свойства стали проявляться уже вполне натуральным путем. Вот. А, таким образом, нам нужно... Вернемся к этой приморке в Челе. В России, на Украине в частности, Особенно вам не нужно, если в пчелу через таможни и прочее, у вас там выписали маток с заднего востока, все, деловка. Есть такие огромные возможности, так сказать, изучить вопрос и протестировать эту пчелу в ваших конкретных условиях, и использовать то, что уже за вас сделано, понимаете? Вам можно на месте с нуля выводить какую-то местную свою популяцию пчелы. И это займет очень много времени и ресурсов, и как бы много силы погибнет. Много силы просто погибнет. Но на Дальнем Востоке работа была уже проделана за вас. Уже вот эти 50-100 лет они уже проделаны. Поэтому нужно вот этим ресурсом пользоваться. Вот я к чему клоню. А в США, так сказать, это поняли 30 лет назад. И вот сейчас процесс идет... А вот в России, к сожалению, моему огромному, а сама идея даже почему-то неизвестна. Вот почему я понял этот вопрос а, и стараюсь как бы немножко развить, потому что как бы ребята, у вас там на самом деле есть доступ к этой огромной информации и к человеку, которую по крайней мере надо испытать. До своих конкретных условий. Я, я послал Владимиру парочку ссылок на уже по, по имелу и тут в комментариях. Что есть, по крайней мере, одного товарища нашел на ютубе, который занимается этим конкретно, вот прямо сейчас в Подмосковье. И я рекомендую его послушать и узнать его конкретное мнение. Ну вот пока все. Я не знаю, что я еще могу сказать. Ну, ставлю на паузу. Я еще побуду, минут 5-10 здесь, но пора мне тоже как бы бежать в начать уже утеплять. Ну что, декабрь на дворе. Так что слушай еще чуть-чуть. Владимир Егорович, я вот заметил, смотрел, когда Игорь Мотковода, Матков, он там сказал, у него там, ну, у вас где-то он это, в Карпатах, там держит, занимается Мотководством, у него несколько качков, и где-то около 300 семей, когда он смотрел на заклещёванность, и вот он заметил и сказал, в Ульях, Которые стоят крайние, например, пчелы летят ну, в сторону юга, и когда возвращаются, первые ульи при возврате всегда семьи более заклещевыванные. И он объясняет это тем, что пчела уже ослабленная, которая с клещом, старается залететь в эти первые ну, ульи. Поэтому закрещенность надо смотреть по всей пасеке, а то можно взять крайние, и там будет большая закрещенность. Я извиняюсь, пока Грег не ушел. Грег, мне к вам просьба будет. Вы не могли бы скинуть вот сюда, в этот чат, вот на этот канал, ссылочки по видео под, под Дальневосточной печени. Тема очень интересная. Вы меня поразили информацию. Я, кстати, по, по ней почему-то ничего не слышу. Хотя я живу. Ну, в Сибири, только не восточный, а западный. Был бы вам очень благодарен. Теперь насчет крайних ульей по запрещенности Конечно, заметил однозначно. Не знаю причина, в чем, тоже искал, где либо ослабленная пчела. Но то, что крайние, больше запрещенные это факт. И что интересно... Не обязательно они стоят крайне на перелете. Тем более непонятно почему, но от, от сезона к сезону я наблюдаю именно эту картину. Что крайние семьи, вот у меня, кстати, это ближе э, к тени. Вот в тени там полисанечек такой, ближе к дуплянкам. Вот эти семьи почему-то всегда отличается по заклещённости. Пока еще для меня это загадка. А то, что вся проблема заклещённости у нас индивидуально на нашей пасеке, и заниматься нужно санитарными нормами, профилактикой именно на своей пасеке, не выборочно, а сразу по всем семьям. Пускай там чуть больше, чуть меньше, какая разница. Вся проблема закрещенности, распространения перезаражения будет непосредственно на нашей пасеке. Где-то там, куда-то пчелы летают, на цветочках может найдут. Это абсолютно не то перезаражение будет по сравнению с тем, когда все вот это в этой в одном соку варятся они. Теперь насчет э, селекции. Беларусь, да, обратите внимание на связь, как-то, ну, не знаю, с чем связано, но связь была, так, через слово было слышно и понятно. Но то, что камень мой огород, я расслышал и понял. Насчет селекции, изолятор – противоприродное явление, и то, что изолятор может препятствовать естественному двору. Так вот, смотрите. Из всех достоинств, которые наблюдаются в теме изоляции маток, в этой технологии, самое главное, самое главное достоинство, я постоянно о нем говорю и подчеркиваю, во всех книгах пишу, самое главное достоинство изоляции маток – это то, что является уникальным инструментом селекции. И кто знакомился с моей литературой, об этом читали. Почему? Потому что матка со слабой физиологией или со скрытой патологией, которую мы не можем знать и видеть, в изоляторе, в замкнутом пространстве, не выживает. Это наблюдается, может наблюдаться и в середине лета, или в конце лета, когда я закрываю. Даже молодые матки, казалось бы, ну, что там, ну все, физиология там крепкая. Ничего подобного. Если там какая-то проблема, либо закладывают маточники свещевые, значит, уже на стороже нужно пчеловоду держать эту семью. Значит, что-то не так. Потому что когда мы заключаем матку в изолятор, мы создаем ситуацию искусственной смены. Вещество, она перестает матка распространять массово по рамкам. Пчелы ее ограниченно слизают. Остается способ восприятия матки только через запах феромона. А феромон. Его активность напрямую связана с активностью яичников. Так что, изоляция маток как раз и есть тем фактором естественного отбора, которого мы лишили на своих товарных пасеках. У нас может работать семья, матка там еле-еле какая. Мы не получим от нее товар, но она может нам удачно перепортить трутневый генофонд. И постоянно подпитывать, вот эти семьи слабые, постоянно будут подпитывать нам трутневый генофонд вот этим негативом. Поэтому изоляция маток аж никак не вредит естественному отбору, а наоборот. Плюс зимой какая-то часть еще маток пропадает. И вот спрашивают, какое количество маток я сохраняю старых. Те матки, которые две зимы, две зимы перезимовали в изоляторах, а таких бывает на пасеке процентов 10 максимум, старых маток, когда я делаю отводок на старый, затем отводок из отводка, 80-90% меняют в этих уже вторичных отводках, а те остаются и перезимовывают вторую зиму. Вот это как раз и является на моей пасеке, в моей теме аборигенной селекции племенным ядром. Но ну, это так просто, как ремарка к тому, что что является природно, что неприродно. Если мы сейчас возьмем за неприродность на наших пасеках, куда ни глянь, у нас все неприродное. Начиная от улика, кончая медогонкой. И аппетитами пчеловода как качать? Излишки забирать самому или излишки оставлять семью. так если есть еще вопросы значит, пожалуйста имеется в виду ко мне может еще если грек не ушел задайте ему вот я только что я слышал тут владимира и э, буквально в другом мои экране э, быстро вытащил статью, а можете посмотреть, открыть на своих компьютерах. А, это хорошая демонстрация а, признаков клеща, которые соскребли скрибли пчелы. Понимаете, да? А, то есть вернусь к этой теме, что действительно трудности предположить, как пчела может поймать клеща. Но видео это заснять практически невозможно. Но если, так сказать, заниматься мониторингом, регулярно сама, собирать и осматривать клещи под лупой и так далее, то в семьях, которые имеют тенденцию к клещеконтролю, как дальневосуточная пчела, например, то подобные вещи, где вы найдете поврежденных клещей, будут фактом. А, а вот в семьях, которые не, не занимаются самочисткой, вот такого не будет. А я по своей, так сказать, <laughs> по своему хобби я а, ловлю раи, а, и у меня всегда имеется набор очень разных пчел. У меня есть итальянские пчелы, у меня есть какие-то непонятные пчелы, карника всегда есть, и ч что у меня есть. И все пчелы ведут себя по-разному. Так вот, а, причем куча завозных пчел, основные раи, кстати говоря, они есть завозные. Я вот на этом держу, как сказать, свой свой бизнес на пойманных раев, в основном завозных пчел. Так многие пчелы, а, они, когда у вас набор большой пчел, пчелы на, на, на пасеке, вы начнете замечать, что поведение совершенно разное. И у меня есть совершенно карник итальянка, ну... К ним можно работать без початок, без сетки, ну, совершенно они не, не, не агрессивные. А есть а, несколько семей, которые вот именно из этих вот, каких-то там русско-одичавших каких-то непонятных семей, к ним без сетки не ходи. Они ведут себя а, более агрессивно, они, как бы я сказал, более чуткие и бодрые, и принюхиваются к вам, понимаете, да? А, они, и вот именно в таких семьях Такое у меня субъективное мнение, что они более как бы, а, о, них, о них нюх лучше, скажу по-простому. Они, вот как раз вот в этих семьях, я, это более живучие семьи, окей. Это может быть, с ними труднее работать, это факт. Но вот именно вот эти вот тенденции, где труднее работать, целые более такие чуткие, агрессивные, принюхиваются, дают вам буквально визит не нужно, чтобы... Поработать в фуле. после этого они начинают уже постепенно терять терпение с вами. Это обычно признак такой семьи, которая, возможно, имеет какие-то противоклещевые инстинкты. И вот на этих картинках, которые вот посмотрите, это примерно то, что можно ожидать. Как это происходит, как это работает, я не знаю. Но факт налицо. То есть люди, кто реально занимаются и получают зарплату вот за подобные статьи, они этим занимаются. Это вот демонстрация того, что, что происходит. Поэтому вот ну все, что я, в общем-то, хотел сказать. Наверное, я буду заканчивать, друзья. Было интересно поболтать. Можно еще, э, если будут комментарии, э, какие-то вопросы, или что, я, может быть, отвечу потом в этих комментариях после Ютуба. Владимир всегда вывешивает, вывешивает эти передачи на Ютуб, что я очень здорово, кстати. Я вот сижу и слушаю иногда, даже на работе, а, тихонечко себе. вот Это, это здорово. А, приятно было пообщаться. Ну, в общем, ладно, побежал я. А у меня еще, полдня еще осталось впереди, у вас уже поздно. Всего всем хорошего, а ну, надеюсь, что до свидания. Пока. Да, Грег, большое спасибо, что нашли время пообщаться с нами. Было очень интересно. Надеемся на то, что не последний раз встречаемся в эфире. Всего доброго. Так, ну я подведу итоги сегодняшнего нашего зала общения насчет диагностики клеща вот была, была затронута тема, я до сих пор не пойму, как можно получить такой вот полноценный результат, результат качественный, при диагностике, ну, берем, допустим, гнездо, и с каждой рамки, какое-то количество определенных пчел, стакан там, чашечку собираем и варим или спиртом или не знаю, чем там их. При наличии печатного расплода. Какая может, какой может быть показатель заклещенности, если в семье есть печатный расплод, зная, что там основная масса клеща до 90% в печатном расплоде. Как бы мы ни умножали, затем, говорят, тут вот берешь эту пчелу, собираешь по, по рамкам в конце, после главного медосбора, и определяешь заключенность, и умножаешь там на какое-то число. На какое число нужно умножать? Кто может знать, какое там количество э, клеща молодых самок, если на, на пчелах взрослых, там уже остались и... Находятся на поверхности те самки, которые уже доживают. И их небольшое количество, я так думаю, не может дать полноценного анализа о такой вот метод Если вы скажете, что в конце сезона делать такую диагностику закрещенности в отсутствии расплода, так пока мы дождемся проводить эту диагностику в безрасплодном периоде осенью, там можно только ОС диагностировать, потому что там больше никого не останется. Семьи послетают. Как делаю я диагностику, если кому интересно? Весной, в препарате уже говорил, щавелевая кислота. Весной, выпускаю маток, распада нет. По диагонали прошелся, щавелевая кислотой 5-7 семей, выборочно. Смотрю на степень заключенности. Если упало небольшое количество, делает точно такой же небольшой выбор, небольшую группу, обрабатывает через неделю. Я перед этим говорю, что клещ не спешит выскакивать из-под пергитов, когда нет еще личинок перед запечатыванием, когда нет расплода. Он там сидит долго и уверенно. Если запрещенность небольшая, то я не мучаю пчел. Правильно Грег сказал, что для обработки химические и кислота тоже не повидло для пчелы. Оно какой-то степени является и инсектицидом, хоть это и органика. Я не травлю пчел. Затем идет уже второй этап снятие титра заключенности, строительная рамка. И точно такая же диагностика и осенью проходит. В августе, в конце июля, в августе закрываю маток в изолятор, в конце августа, в конце июля, начале августа, в конце августа уже нет пчел, обрабатываю точно так же, по диагонали. Если упало 3-5 клещей, все, я пасеку не трогаю, я не трогаю пчел. И, конечно, 5% заклещенности, но это много, я не допускаю 1% никогда, одного. И у меня еще в безрасплодном периоде, когда закрываю мато в конце июля и в середине августа стоит жара на улице. На улице стоит жара, 30 градусов в тени и больше. В семье нет расплода, нет необходимости удерживать влажность 75-80%, как это при расплоде. Ту влажность, при которой себя чувствует и комфортно и сам Коварово. Весь клещ находится на поверхности открытого меда тоже мизер. Влажность минимальна, ну минимальная относительно. Но меньше, чем влажность, какая она была бы при расплоде. Клещ начинает терять влагу собственного тела. Если он на 10% ее теряет, то в него сокращается, ухудшается питание на 50% ухудшается питание, и у него нарушается астматическое давление, и присоски не работают, он покидает своего хозяина пчелу и падает на днище. И это случайно, на это обратил внимание однажды, потому что клещ был в трутневом расплоде, затем смотрю, обработку еще не проводил, а на днище, после очередной ревизии, смотрю, клещ лежит, погибший, ну, думаю, как он мог, откуда. А если у клеща влага собственного тела теряется на 15%, он моментально погибает. Вот вам вся диагностика. И на конец августа, перед тем, как обрабатывать, я по диагонали точно так же с кислотой, прошел кислотой с 2% раствором, упало 3-5 клещей, я семью, я пасеку не трогаю. Вот у нас вся диагностика и вся схема обработки. Один, один препарат. Акарицидный, щавелевая кислота, водный раствор 2%. Так, если ко мне вопросы есть, пожалуйста, задавайте. И будем прощаться. Ох, извиняюсь. Поторопился нажать, извините, пожалуйста. Владимир Егорович, а такой вопрос. Вот у людей бывает биологический сбой, я имею в виду вре по времени, так? То есть есть совы, которые засыпают поздно, то есть для них применяют оранжевый цвет. В оранжевом цвете они должны все видеть перед сном. А жаворонки те синий цвет, да? Вот бывает ли биологический сбой у пчелок? И если он бывает, так вот именно ограничение маточек не является ли это как бы упорядочиванием и восстановлением именно биологического этого сбоя? Вот что вы думаете на этот предмет? И вообще, можно ли биологический сбой каким-то образом перенести на пчелок? Ну, это, наверное, для меня серьезная наука. Ума не хватит как-то даже прокомментировать, не то, чтобы ответить вам достойно. Может и есть, конечно. Я сейчас не совсем в тему скажу, но человек... Вот часто по радио передают предупредительные такие вот бывают передачи, а магнитных бурях и метеозависимые реагируют на эти магнитные бури люди не может не реагировать на магнитные бури и все окружающие нас животные весь этот животный мир в том числе, в том числе и пчела как-то конечно реагирует сейчас солнечная активность намного стала выше намного выше Раньше мы знали слово ультрафиолет только один. Сейчас их три появилось. Два, один полезный для фотосинтеза в листьях, два вредных. Я на пасеке каждый день стою, маточным молочком занимаюсь. Как, ну, солнце не светит, а просто как тебе паяльную лампу в спину направили и смарить. И даже... В амшаниках, я услышал от некоторых пчеловодов, выносят из амшаника уже при наличии расплода, чего раньше не наблюдали. Если мы сидим в комнате, в подва... даже в подвальном помещении, по телефону сотовому общаемся, без проблем пробивает стены метровые, бетонные плиты, то представьте, как могут эти магнитные поля пробивать. 40-миллиметровую доску улья, а у пчелы есть природный магнитный кристалл. И магнитное поле солнечной активности может очень легко на, это, на пчелу влиять. И какие-то магнитные бури, возможно, и точно так же влияют и на пчелу. Как она может перестраиваться, перестраивается ли, будет ли перестраиваться. Конечно, пройдут миллионы лет, будет меняться климат, будет меняться растительность, будет меняться животный мир, переселяться будет животный мир, менять территории. Ну, мы это в другой жизни затем будем констатировать и проведем и обсудим. А так я вообще, конечно, на, на такую... Серьезную науку не рискну вам что-то ответить. Ну, перемены на лицо. Те, кто занимается вот уже 30-40 лет в человестве, знают, как это было в 80 е 70-е, 80-80-е годы и как это в 2020 году. Провести сравнение и от климата, и от зим, от конвейера по медосбору и по всему, по силе семей. По болезням. Вирусов сейчас навалилось, на пчелу тоже полно. Так что нам остается только приспосабливаться. Все. Сильные семьи, повторюсь, как, как святое. Сильная семья – спасение. Может, это как переходный период. Когда там найдутся или появятся, они отселекционируются или как-то, не знаю, каким образом будут толерантные к чему. К климатическим изменениям, к паразитам, к вирусам, не думаю. Ну, как-то приспосабливаться будем. Все под нашим контролем. Пока мы живы, пока будут жить пчелы. Или наоборот. Так, слушай, еще есть? У кого желание, что спросить? Владимир Егорович, значит, я смотрел прогноз погоды, и ведущий, значит, сказал, что завтра будет очень сильно магнитная буря. И на следующий день в больницу пришли на 20% клиентов больше. Хотя в этот день магнитной бури не было. Когда он сказал, что завтра не будет магнитной бури, что на 20% меньше пришло в больницу людей, а на самом деле была сильная магнитная буря. Я к чему это говорю? Также про этих пчел, которые удаляют, это просто всемирная, как говорится, реклама наших мотководов. А именно учеными Американскими учеными произведены исследования, то есть у пчелки обнаружили пьезоэлемент. Ну, условно его назовем, это э, графит. А графит имеет свойство именно сжиматься. Если мы механически начнем надавливать его, ну, там в мили, в мили, в мили то он излучает, механическая энергия превращается в электрическую в энергию. Вот таким образом пчелки, они реагируют. То есть, вот я полностью с вами согласен. Но я хотел в целом как бы донести свой вопрос до вас. Просто предположение такое, что... Пчелки со временем, конечно, им сейчас это нужна помощь по борьбе с клещом, а со временем, может, и на генном уровне, уровне вот именно появится этот, как бы это абстрактно назовем борьба с клещом, они самоочищатся, как бы предположение такое, что в будущем должны быть и сами, просто в этот момент кульмуляционный момент, что вот именно не нашли мы таких эффективных, вернее, не то что эффективных средств, да, правильно, что э, самоизоляция маточки, им, нет, не изоляция маточки, это как инструмент, а вот именно создавать безрасплодный период. Еще вот э, хотелось бы мнение ваше выслушать. Может, это все же такой комбинационный пункт, а со временем там лет через 20-50 в самое ближайшее время – Пчелки все же будут сами заниматься, бороться с клещом. Извиняюсь, что несколько, может, и абстрактные вопросы, но хотелось бы услышать ваше мнение, Владимир Егорович. В общем, я всегда познав... много познавательного вы даете, и всегда с интересом слушаю ваше выступление. Я вот сейчас мне прошла, А вы... Вот фильм «Гайдая». Кавказская пленница. А вырет свою шерсть с государственной не путайте. Так вот я вам скажу, коммерческое пчеловодство и природное трудно сейчас опоставить, потому что в природе пчелы до сих пор живут, и, и клеща там полно, но с клещом они борются абсолютно естественным способом. Этот способ называется раение. Вылетает три рая с небольшим количеством клеща. С небольшим. Находясь в пространстве, при жаре, там 45 градусов, это как раз такая, такая пора, это имеется в виду тропические зоны. Вот Индия та же, Аргентина, Бразилия, вот эти все в жаркие, жаркие страны, там где по два даже по два раза семьи роятся. Там есть ворова, но там нет воротоза. И там пчелы не переживают, не волнуются, им некуда эволюционировать, они давно приспособились. А в нашем случае мы должны приспосабливаться и пчел приспосабливать. Теперь мы подключаем науку, начинаем напрягать их, давайте же нам ищите толерантные линии какие-то, чтобы вот, э, грызли там его или, я не знаю, за уши вытягивали, с расплода выбрасывали, мы его разводим, мы его разводим этого клеща, в природе его не, он не разводится, там с дупла вылетела семья, три роя. бросили этот весь клещ в расплоде, испортила там, налетели моли мыши, не знаю, уничтожили, все, клещ там и остался. Полетела какая-то часть клеща на, на этих взрослых особях, она уже не составит той угрозы для зимовки. А если они еще раз отроятся, тем более пойдут за клещенностью 0,5-1% для зимовки. Откуда я пошло, пошла фраза "ворова есть, а воротоза нет там, в природе». Это у нас он есть. Там нет воротоза, где пчелы живут в природе, приспосабливаются. И давно уже приспособились, и миллионы лет так приспосабливались. Что про этом происходит? Почему я всегда упоминаю изоляцию Не Никак не в природное, но как у природы. Мы создаем Безрасплодный период. Основной способ борьбы с клещом в природе – безрасплодный период. И, кстати, болезнь, борьба со всеми болезнями абсолютно. Они бросают потенциальный источник перезаражения, гнездо старое, и все. Улетают на новое место, чистого листа начинают новую жизнь. С минимальной закрещенностью, с небольшим количеством возбудителей, тех же бацилюс ларвы, бацилюс алвей. Там мизер, который не понесли, благодаря этому мизеру происходит иммунизация, крепнет иммунитет, фагоцитарная реакция гемолимфы и гуморальный химический иммунитет по вырабатыванию антител. Все, вот она вам готовая, физиология для полноценного существования в отсутствии человека. Самое страшный, пока, пока пчела не встретила вот этот двухногий вирус, homiosapiens. Она прекрасно жила и до сих пор живет. Так что, как бы нам не хотелось констатировать, ну, просто приспосабливаться, включать логику, здравый смысл, чем мы можем сейчас и как мы можем сейчас пчеле помочь. Если мы подключили, если мы подчинили ее к себе на службу, как и весь этот домашний скот, Значит, мы должны за ней ухаживать. Значит, нужно создать технологически такие условия, чтобы эта пчела минимально болела. Минимально. С минимальным количеством химии, вмешательства химии. Почему я говорю, что пускай лучше будет э, две средние такие семейки, но дадут товара как одна элитная семья, но она не будет склонна к болезням, хорошо перезимует. Толку с того, что я взял элитную породу, она меня дала, дала мне мед, а в зиму опоносилась и на весну вышла никакая. Это бывает, попадает южные, потому что там вот этот фермент каталаза, о котором я сегодня говорил, он там мал, слабо развитый, где нет зимы вообще, она там месяц полтора или два максимум. И в условиях, там, где безобледный период 5 месяцев, конечно, такие породы не сильно хорошо себя чувствуют. Ну, трутневый генофонд они уже подпортили. Начинаем мы опять фильтровать в этой своей аборигенной теме. Выбирать лучшие из лучших. Ну, а по-другому не получится. Выступал на э, э, Google Meet, я рассказывал, с Израиля пчеловод. Ну как ты, как ты можешь проводить, держать чистую линию, если привозят и в карманах, и за пазухой, и, ну, откуда хочешь, со всего земного шара и любых. Самые крутые. Какая самая крутая? Крутая самая та порода, которая дает много меда. Все, у нас единственный показатель, это та, которая дает много меда. Но ну, раз много меда вам надо, пожалуйста, вот вам и селекция у матководов, соответственно, под это много меда. Как она перезимует, как, неважно. Но раз уже такая тема пошла для тех, конечно, они применяются, покупают постоянно маток-питомники. Да, будет нормально держаться эта, эта тема коммерческая. Ну и дальше, когда-то мы все равно к этой теме придем, пакетное пчеловодство. Я все же его обкатаю на ваш суд, потому что нам нужно с производителями пакетов, те, кто производят товар, заключать договор о сотрудничестве. Сейчас диктуют условия, ситуация как раз в, в тему. Но это будет потом. Так, давайте еще один вопрос, раз уже мы раскачались к концу. Слушай еще. Добрый вечер, пока все молчат. Ну, вот я посмотрел фотографию лапки клеща. Ну, не факт, что это во время очистки пчелы их погрызли. Может, там внутри улевые собаки их там покусали. Вот, ну, значит, тема была такая толерантность. Сколько поколений людей может, как, так сказать, отойти до да, в мир и пока пчела там толерантная станет. Это вообще, как бы, мне кажется, фантастика. Вот мы в основном как бы давим на обработку химия. Вот. я вот хотел Грегу вопрос задать, есть ли какие-то институты, которые изучают другие воздействия, скажем, электромагнитные, магнитные, какие-нибудь там высокочастотные, импульсные воздействия, чтобы как бы на пчелу постольку поскольку, а чтобы клещ как бы реагировал, осыпался и так далее. Грег, видимо, ушел. Я хочу спросить еще у вас, Владимир Егорович, на предмет двухматочного содержания. То есть вот у меня семья одна, а две маточки. Но в, этой, в этих семьях клеща, как правило, больше. Ну и меда они больше, конечно, приносят. А в конце... То есть... Хочу спросить у вас, это мое неправильное вождение, что клеща в двухматочном содержании у меня получается больше, а это приемлемо для всех, скажем так, пасек с содержанием двухматочных, либо это моя ошибка и ошибка в целом в технологии? Скажите, пожалуйста. Я думаю, тут логика сама напрашивается и сама дает ответ. Но больше расплода, конечно, будет больше клеща. И я не думаю, что у вас на фоне полученного товара как-то это создает проблему или неприятное ощущение. Ну, обработали на равных всю пасеку, больше высыпалось, ну, больше. Зато по силе то семья пойдет больше, если было две матки. Конечно, пойдет больше. Все она компенсируется затем уже в зимующих пчелах. Так что я не вижу тут никаких, никаких таких особых минусов двухматочного. Самое главное, в общем картину вы рисуете, где больше плюсов, где больше минусов. А насчет вот перед этим человек Грегу задавал вопрос, но он уже ушел. Насчет науки, какие там еще способы, я не знаю, мое мнение, чем меньше, наверное, она будет сюда нос свой, наука, совать тем дольше у нас сохранятся пчелы. Все будет в руках практиков, смотреть, применяться, приспосабливаться, потому что я пример привел, как в природе, без науки, без ничего, живут спокойно, потому что там нет пчеловода. Раз мы подключили, уже подчинили э, под, э, ее себе на службу, значит, теперь аккуратненько нужно так брать излишки, а не оставлять пчелам излишки. то да лишь бы как весна покажет, весной выровняем все. Поэтому тут жадность в сторону, а пчеловодой губит три фактора. Жадность, безграмотность и лень. Одним словом называется это все жлобство. Вот как мы его приборкаем, не надо никакой науки будет. Просто знать, что пчела – это живое существо, нас кормящее. И хочу попросить всех, кто будет о пчеле, говорить о потерях пчел. Пчелы не дохнут. Пожалуйста, не употребляйте это слово. Пчелы не дохнут. А тем более, если по тупости пчеловода. Пчелы погибают. Дохнуть может клещ, паразиты и все то остальное. А пчелы погибают. Так, все, ребята. Ну, давайте еще один вопрос, если есть. Владимир Егорович, Олег, скажите, пожалуйста, правильно я думаю, я этой весною хочу, какие матки не в изоляторах, вторую, значит, в конце февраля, Поставить на второй корпус, ну, вторую матку, ну, через сетку пока мелкую, до облета пчел. А не обе семейки эти, которые вы ставите семья на семью без изоляции? Или какая-то в изоляторе, уточните? Да, обе без изоляторов. Да, без проблем. А почему вы именно в феврале хотите до без облета? Да, кстати, это, по-моему, ЦИБРО тема. Он ставил до облета семья над семьей, и они, сетка, по-моему, и они развивались. Вы, вы прекрасно это все можете сделать и после облета весеннего. Почему после облета будет лучше? облетелось облетелись, облетелись пчелы на пасеке. Вы сразу промониторили силу. Вот когда они у вас зимуют, вы не сможете определить, какую вы можете слабое со слабое объединить сильную с сильной, а те останутся. Потом будете все равно перетасовывать рамки, таскать по всей пасеке подсиливать, там забирать. Вы весной они объединяются без проблем, даже при наличии уже расплода. Если там будет расплод, пускай это вас не смущает. Семьи будут находиться в пике, в взрыве роста. Там биология будет так их перейти инстинкт накопления расплода, выращивания, потому что им нужно добить, достигнуть кульминации и отроиться природно. Поэтому объединение идет вот эти вот первые две-три недели. Без проблем. Был расплод с конца зимы уже или нет, в изоляции, без изоляции. Вы весной после облета облетелась пасека, увидели... Сразу промониторили самые сильные, самые слабые. Вечером перенесли слабые на сильные. прям с днища на крышки поставили. Пускай они снова полетают на следующий день, там, если будет летная э, погода. Какая-то часть идет там, на старые места, под, подсилит. Я сейчас показывал, кстати, ролик недавно. Э, выравнивание осенними слетами пчел когда я ставлю семья на семью, объединяю, выравнивание примерно в одну силу, чтобы весной не было проблем больших. Они примерно были одинаковые. И затем, когда вы уже порасселяли их, порасставляли по ульям, вы на следующий день там или когда у вот, вас по свободе, среди белого дня снимаете эту верхнюю семью, Снимайте крышку с нижней семьи, укладываете на рамку, ну все, что там есть, снимайте, укладывайте разделительную решетку, подвигайте к одной стенке, к теплой, желательно геостошной или как там будет нижнюю семью, укладывайте разделительную решетку и пленку, и сверху без днища ставите эту семейку вторую вечером отворачиваете уголок от задней стенки, постепенно объединяются они в течение недели, можете там чуть больше сделать вечер, но вечером отворачиваете уголок вечером, отвернули, они объединяются, все, убрали пленку, и они у вас будут прекрасно работать в двухматочном режиме, при наличии расплода небольшого, который после зимы там унаследовали, по инерции пошел, и интерес в двухматочном старте весной в том, что они не роятся первые. То есть успеваете вы еще подойти в рабочем, э, сохранив рабочее состояние вот этого двухматочного дуэта на первоцветы, на первый товарный мед. Очень важная ремарка для как преимущество двухматочного развития весной. Такие уже бывают даже слабее в два раза, одноматочные уже все пошли, маточники там или миски, в крайнем случае, ну, начинают поглядывать на деревья, а двухматочная идет. И отводки старайтесь сделать на старых матках двухматочные, даже если одна семья была, с весны стартовала одна, одиночка, то отводок постарайтесь сделать и с одной семьи взяли матку отводок, сделали. из другой семьи тоже матку. И сделали сборный отводок на старых матках. Они точно так, как весной, принцип объединения, и пойдут в развитие, и они вам хорошую дадут подспорье по силе для вот этого безматочной семьи, уже после акации это делается. Два зайца убиваете. Расплода не будет, там можете обработать от клеща. Но эта тема... Большая такая тема, то в двух словах не скажешь, уже же время. Так, все, ребята, спасибо большое вам сегодня за общение, активное участие в обсуждении. Модераторам большое спасибо за качественную связь. Всего доброго, на связи, до свидания.